Всем добрый день. Небольшой экскурс в историю или о культуре производства и технологиях. Ну, это для тех, кто в теме. Итого, сегодня вот такая вот штука у нас. Это немного много ни мало реле силовое, вот стартерное. Для запуска, для включения, для подачи напряжения на стартер. Не простое реле, а реле авиационное с американского самолета легкого американского самолета Значит, чтобы долго не удаваться подробности приблизительный год выпуска вот этого вот изделия где-то 75 год она как вы видите здорово поржавела вид абсолютно непрезентабельный у него вот ну его уже естественно поменяли сейчас стоит современные новые реле а Это старое за ненадобностью я забрал себе Ну естественно решил разобрать Что же там американцы сделали Что же они там умеют делать Либо чего не умеют а, Что имеем В принципе все просто Стартерные реле коммутируют большие токи Порядка 200-400 ампер Не так много да? А, конструкция проста до безобразия До такого смеха простая Что я не удержался Все таки решил снять видео по конструктиву Внутри катушка Она залита То есть фактически она медная То есть она вечная вот, Стоят медные контакты Не посеребренные, не никелированные Ничего, обыкновенные медные контакты Стоит Такой вот медный контактор С толстой меди Видна его наработка, есть наработка Сейчас протрём Секунду Сейчас попробую фокус сделать получше. Не очень видно, но здесь есть наработочка, где-то порядочка, наверное, соточки оно съело. Отличительно, что интересно, по кругу, видите, отработка идет по кругу. То есть здесь стоят у нас две пружины. Одна пружина сверху, вторая снизу. Пружинки стальные, амидненные. То есть уже, да, интересный момент. А что дальше происходит? Почему по кругу? Все очень просто, чтобы делать равномерный износ. Контактной группы две пружины работают наоборот, то есть, это как в автомобильных клапанах, когда необходимо провернуть какое-то изделие, чтобы обеспечить его равномерный износ. При срабатывании. Диск на самом деле потихоньку проворачивается Тем самым обеспечивая равномерный износ своей поверхности Равномерный износ рабочих групп, рабочих контактов Видите, а они подношенные, видно Это рабочие изделия вот. Тем самым обеспечивается самоочистка Достаточно качественный контакт Все сделано просто, ну до смеху просто Качественно, надежно Там уже даже есть какое-то окисление Но это нормально, как бы релье с 1975 -го года до сегодняшних дней работала, пока его таки владелец не захотел поменять на современное вот я честно говоря ожидал, что будет совсем все плохо, то есть все сгниет все высыпется, все рассыпется разобрал его а оказывается, что оно еще могло бы и работать и работать, конечно же надежность чем надежность определяется Электромагнитные катушки вот, она здесь залита, то есть претензий к ней нету контактная группа, очень качественно просто она очень простая и очень качественная, то есть надежность просто смешная, то есть удивительно сделано. Ну вот, изоляция, да, то есть герметичность уже нарушена, пошла, видать, влага была, попадание там, окисление. Вот. Ну вот такое вот интересное изделие. Опять хочу сказать, это 75-й год выпуска. До наших дней эта штука проработала. Ну, пока ее не поменяли. Вот такое вот стартерное, мощное Power Relay. Это Master Switch. Нет, это не Master Switch, это Starter Switch, если не ошибаюсь правильно. По-английски. Ну, вот такие вот технологии. Вот такие вот дела. Что-то фокус набирается у нас. Во, Толстый диск, что в районе 3 миллиметров. Мм. Видно выработка здесь шла, то есть он рабочий. В некоторых местах достаточно сильные а, ямки стоят, то есть порядка до 0,5-0,7 мм визуально. Так что видно, что оно работало правильно подобные режимы, то есть это его токовый режим, поэтому такая прекрасная сохранность. Всем спасибо удачи!